Так что по коврикам, <свист> коврики, пацаны, э -э давайте так. Идея была великолепная, <свист> скажем так, охуительная. Но что если я вам скажу, ну вот, давайте так, купили ли вы бы коврик за три тысячи рублей? Вот давайте просто вот начнем с этого. Купили ли вы бы коврик три с половиной куска? Э -э если уж проводить налоги, то, вот, допустим, у игромана, у того же, он тоже делает охуенные коврики И у него стоит 2000, но без доставки А тут типа 3500 это с учетом доставки Ну то есть это тоже держите в голове, что это по сути не 3500, ну все равно 3000 Много, да, много, но смотрите, типа условно берем и убираем мою идею с вырезом под мышку, Дешевле станет всего лишь на 100 рублей это типа, чтоб вы понимали Это самый лучший коврик будет Это самый лучший материал Жаккард, это самые пиздатые Заводы Где прошивка будет мега охуенная Это охуенное Качество принта Это типа идеальный коврик будет 3500 это за идеальный коврик Аналоги такие э, стоят ну, примерно столько же Ну на 500 рублей дешевле, окей типа. Коврики с таким же качеством и аналоги стоят Ну типа 3К, если уж на то пошло то есть, если уж говорить про его качество, то это недорого. Если говорить в целом, то в целом 3500 до хуя, согласитесь. Какой размер? А у меня нестандартный размер. Я же говорил о том, что я, ну, типа, совершенно другую идею придумал. М -м, я даже не знаю, как сейчас вам показать. Смотрите. Это не дизайн. Но, возможно, нет. Он примерно так и будет выглядеть. Возможно, я не знаю, короче. Вот, это, условно говоря, идея на коврик. Может быть примерно э, будет э, Не такие линии, нет не такие Но возможно будут такие вот ЧБ вариант э, с полосочками Типа это не дизайн Прям дизайн, это я набросал Просто в фотошопе Нарисовал, как это примерно будет выглядеть Примерно будет выглядеть Не такие полоски, не факт что просто полоски но мне, допустим, нравится идея с этими полосками. Если их вот не просто вот так вот взять, покликать, а умом сделать эти полосочки, чтобы они типа были большие, маленькие, чуть-чуть низкость, чуть-чуть обгоняющие, вот это все, а, ну, оно будет хорошо выглядеть. А, вот такой вот ковер а, стоит будет три с половиной тысячи рублей. Uh, и прикол в том, что вот, ну типа 400 на 900 Но обрезаны вот эта вот тема Это чтобы, Я не знаю Не факт, что эта идея в принципе зайдет это, это очень рискованная идея, такие ковры выпускать Ну типа с выделенной областью под мышку Но вот такой вот ковер Давайте так, uh, купили бы Подобный ковер на дизайн не смотрите На дизайн пока не смотрите Дизайн будет примерно такой С линиями, у меня просто есть идея с этими линиями Типа и с контрастностью цветов но они будут не такие Они будут разного размера Разные изгибы, большие, маленькие То есть это будет все умом Изгибы и сами линии будут другие Но идея плюс-минус такая же Купил бы Это круто, мне как раз э, нужен такой Вот, я и говорю э, И, короче я, я сейчас, вот не знаю, хочу попросить Без шуток, э, модератор, можете сделать голосование вот, э, купи, э, Купили бы ковер за 3500 э, Да, да не, даже не так. Стоп, точно возьму Возьму, если будет очень крутой. И сомневаюсь, и нет. Вот такой, типа, можно, чтобы вот, ну, примерно понимать настроение людей. Просто э, В чем прикол? Люди, которые, с которыми я работаю по поводу вот этого ковра, они сказали, что типа сделают партию из 50 ковриков. Из 50. Я с этого практически не заработаю Это просто будет как мерч в первую очередь, наверное Но если 50 ковриков выкупится, это уже мега охуенно И чтобы мне примерно понимать Ну, типа, будет очень круто, если сейчас вы проголосуете Но только честно, вот прям честно Чтобы я просто принимал хотя бы примерно ваше настроение За 2950 можно, не получится И себестоимость этого ковра 2000 рублей, чтобы ты понимал А доставка еще плюс 500 А еще, вот ну, как бы, зарабатывать нужно на том, что ты продаешь меня один бесплатно можно, нам сэмпл даже вышлют в любом случае. Если бы там была чина то я бы взял. Ну, он еще будет в нежных постельных тонах. Типа, он будет еще, помимо того, что он будет вот, ну, чебешный в любом случае, он еще будет такой голубовато-кремовый, скажем так. То есть вот этот дизайн также вот возьмите, инвертируйте, типа, не белый и черный, а нежно-голубой и кремовый какой-нибудь. Типа вот такого. То есть на дизайн, опять же говорю, не смотрите Просто примерно держите в голове, что будут такие линии Но не такие вообще никак, не такие Просто тут вот логика такая будет Люблю ковры побольше По типу 2XL+, ну это, это Особенные ковры Для особенных столов, скажем так Вот, текущий опрос Прошу вас, пожалуйста ну, Голосуйте прям честно Ну, блядь, если верить опросу, то Банально со стрима уже 10 человек Точно бы его купили Честно говоря, слабо верится А, а прикиньте, если на ютубе порекламировать А хотят сделать партию с 50 ковров изначально Я вот думаю, может быть, все-таки побольше Типа 100 ковров Короче, я ультра сомневаюсь, что кто-то действительно с чата его купит Но... Я сразу говорю, что это ну, это лучше, это будет лучший ковер, который, в принципе, вот можно купить В плане материалов, прошивки, качества принта и так далее Ну, лучше ковра не купить будет Ну, как-то так, короче, пацаны Я не знаю, я ультра боюсь такую тему делать Но смотрите, я даже могу, наверное, с вами, как со зрителями твича, эксклюзив Поделиться немножечко условиями Люди занимаются этим не просто вот, что взяли ковры сделали Там себестоимость ковра 2000 То есть закуп одного ковра это 2000 500 рублей это доставка Грубо говоря, сверху есть косарь И вот этот косарь, из него, типа, часть мне, часть людям И в чем прикол, они же еще не просто вот через какую-нибудь там группу ВКонтакте Там, блядь, будет отдельный сайт На этом сайте отдельно можно будет, блядь, через вот эту систему быстрых платежей Через вот эти всякие приколы взять и спокойно заказать то есть это будет не из разряда мерч блогера в паблике ВКонтакте продающийся. Это прям будет конкретный магазин. Ну, я думаю, вы услышали про эти всякие вес рэпы мам, купи и так далее. Вот, это будет прям, блядь, отдельный сайт, нахуй, с магазином, где будет не только мои коврики, а еще фигурки каргаса. Знаете, ютубера Каргас, может быть, слышали? Или как его? Кергас, Каргас, я точно не, не шарю, как его зовут Но сто процентов кто-то с чата знает такого ютубера и знает его У него, короче, есть собственный персонаж, и он будет продавать Каргас, да Мы с ним, ну как бы, с одними рекламщиками работаем, с Каргасом И у него есть свой персонаж, вот И они будут делать игруки 3D-шные, ну эти типа, хаппи поп или как они там с большими головами такие фигурки Вот, он будет продавать фигурки на этом сайте Я буду коврики, вот, мы пока что два блогера Которые будут э, с нашими же рекламщиками Вот это вот все делать, магазин открывать свой Фанкопоп, точно Вот, и поэтому что могу сказать, пацаны, это будет Ультракачественно Но не дешево, сразу предупреждаю Это коврик не для всех Это коврик для людей, которые за немаленькие деньги получают нихуевенькое такое качество. Самое лучшее. Лучше ковра не найти будет. Ну, по качеству прошивки и принта лучше не сделать. Распишешься на ковре? Куплю два. Можно, можно. Я, я, наверное, знаешь, еще не на самом ковре, а я, типа, наверное, лично приложу эти... Я просто не знаю, как это все реализовать. Но я, наверное, буду от руки какие-нибудь открыточки еще сделаем, и от руки буду писать, типа, сообщения от Фиспекта и тех сквадку <связывая> ну, <связывая> с инспектором, <Fispect> <связывая> как -то.